Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! У нас International Party! Что это за мероприятие? Это International Party, которая, э, ну, вот, интернациональная, где-то на седьмой день наших соревнований. Наконец-то нашелся денек. Сейчас? Я вам э, представляю ну, ну, капитан команды, лучший человек, ну, практически на планете. Ой, на планете, да. да, да. Со мной вместе. С, да. да, с лучшим блогером. Ой, ай, ай. Но болит, он ночь не спал, все равно прилетел десятым из 20. ну из 19. -ти. Нет, я прилетел пятым с половиной. и ты пятым с половиной. И нам сумму сделали одиннадцать как. Нет, подожди, ты первый. И я первый. А, ну и да. получилось Хочу ну, по другому может быть. Они не умели как записать ну, нормально. Да, э -э, собственно, сейчас International Party, на котором мы хотим показать вам все команды мира и чем кормят. Вот литовский стол. Да, давай. Я вот. тебя снимаю, а ты ну, показывай. вот. Людям показываем то, что у них нет. пива у них есть, есть, но вот такого специального хлеба да, к да, пиву. Я с, с, специальный... Грамме. Я весь весь во, сожрал. Во, во, во, во, во. Короче, такого нету. Дальше селедка, тоже не у всех же Балтийское море. Угу. Есть там какое-то море ну, у кого какое. Ну это селедка не будет. Ну вот сыр с медом, селедка. Вот как мы. Э, что тут гайники? Но это просто, чтобы флаг держался, да. чтобы не, не, не подумали. Так, пошли дальше, давай. Так. Ну, вот. Словакия. Чем, чем они известны? У них очень интересный сын. В шнурках такой. Дальше. Вот это намазано. Называется оно там и и в Германии такое есть. Шмальц. Это у нас э, Можно я у тебя половину кушу? Конечно. Можешь весь. М -м -м -м. И они своим пивом. Это вместе с Чехией. Но они всегда вот Видите? Маленькая разница. Они да. всегда рядом uh -huh. по жизни. Пошли, я тебя покормлю стейком. Ты, нет, смотри, нет. ты знаешь, так махни, что ты берешь два собачки тоже. Я буду давать собачкой, но они мне не дадут второй раз. Шеф, стейки божественные. Вот смотри, скажи, что я очень хвалю их и летал в Южной Африке. Это просто бомба. Бери две. Шеф, собачки бери. Собачки! Южная Африка. Производители белых планировок. И, и по количеству это 60% 18. в 18. метровом у них же то же самое, как и в Аргентине. Там же очень хорошее мясо. Посмотрите какой стейк. Сейчас я прям при вас его уничтожу. Дальше. Идем в Польша. Польша. Сейчас жарит э, блинчики, картофель. я уже съел один. Mm. На, да ты, я, ты я вообще я не знаю. Обпила, а, когда отсел. увидел, прям понял, что хочу. Да. Смотри, вот. какие маленькие вот вкусненькие штучки есть. Ну, скажем так, так как Литва и, и Польша рядом. Речь у... Посполитая. Жечь Посполитая. То они Ой, вот эти так, такая же еда и, и у нас, и у них. Но то как может. Ну, я картополяник съем. Давай, дальше. Will be, will be Будет Давай. больше. Будет больше. О, и что? Зубровка у них? Зубр. А вот а, а, тепленькая что такое? А зубр, это, между прочим... А, а я вам сейчас покажу. Нет, это, это... это. города Коунаса, символ. Это зубр. Даже он э... Почему в городском Гербе. Да? Зубр. Да, потому что зубры у сбежали нас на А? Но сбежали потом все в Беларусь. И... Но... Нет, не только в Беларусь. Oh, о, oh, is... это Наполеон, но Эрик, но yeah. Эрик, <laughs> но Наполеон. Да. Yeah. Он э, очень много лет э, ру руководитель э, французской команды, но он в прошлом чемпион мира. И это правильно, что ты был чемпион в прошлом? Да. А я болею за французскую команду. После, после литовские я болею за французскую. Хорошо. Дважды, дважды Эрик Наполеон был чемпионом мира. Манифик, манифик, а? Игорь, он говорит французский. Однажды я пришел в Брюшери. И... И... И... 8 куросан, вид? Андрей, котер куросан сиду It's difficult, а? Huh? Uh, language is difficult. Yeah. Okay, we will go around because now people looking us. Okay, okay. Yeah. It's online. Да, <laughs> с <laughs> <laughs> Ну вот. Контофляник. Ну сейчас же дадут. Что? А я свой получил. Пошли тебе еще напекут и посмотрим, сколько у них есть. Если мы у каждой страны настолько будем... Пошли. Хочешь со мной дальше идти или будешь... У каждого в выкладывать Выкладывают Ну так, придем, посмотри, какая бочка. Ну хорошо, ты... Ну так подожди. на дали. Сейчас. О! Отлично. Вот как они. Ну хорошо, хорошо. Ты делал неправильный правильный картофляник. Пошли, то он у нас не будет столько времени. Пойдем, пойдем, так. все. Так. Ну отгадайте, что за страна? Можно я кушу картофляник? Ну давай, давай. Ну что, немцы. Ну, немцы как немцы. Все по распорядку. Вот. Вот это очень вкусно выглядит. Да. Давай возьмем это. Давай возьмем. Вот, взяли. Отлично. Да. Слушай, это типа колбасы такие. Кровяная колбаса только тертая. -э -э кровяная, да. Да. Ну вкусно. Вполне. Yeah, yeah, yeah. We'll oh. Это десерт, шеф. Это десерт? Okay. Это десерт. Но, а И а не, не, по... а. мы будем есть. И мы будем есть. И мы будем по И да? Да. мы бы не выиграли мы будем мы вот вам секретный мультик. Это в Действительно вышел мультик про планера, японский. Mm -hmm. Мне кажется, даже в первом мире. Mm -hmm. Поэтому я категорически рекомендую его посмотреть. Потому что он ну, потрясающий. Как О! брян какой у них. Могу, можно покемонов взять, Максу? Скажи, что is... мне нужен сы сыну покемонов. Кэнки. Макс будет просто в ты? счастье. О, Макся! Макс! Ты видишь? Тебе покемоны дают! Ну давай, бери! Огонь! Бутик про планера, вот он, пожалуйста. Очень хорошая идея, кстати, была поставить. Если вы не видели, посмотрите, как. Влюбленные в небо, да? И это соке называется влюбленные в небо. О! Саке. Спасибо. Кампай. Кампай. Кампай. Я тоже хочу, я могу сделать уже кубка. У нас все общее. Даже бутылочка. Окей. Я буду keep, потому что мы летим в двух seats и we are Все одно. друзья, Что нужно сказать? Кампай. Кампай. На здоровье. Кампай. Кампай. Кампай. Это okay, кстати, да? Ну, помню Лай, Друзья, это всего лишь пару столов, а уже представляете, какая нагрузка на команду канала «Нечта летать». Поддержите нас, потому, скажите, гей держись, Волков. Тебя все равно принесут домой. Все, что награбили, сейчас отнесу, поставлю у нас. А то... еще. Пошли, пошли. Как это? Мы отступаем, друзья. Кампай. Кампай. Кампай. Перезагрузка. Перезагрузка. Э Капитану нужно освободить руку. Да, руки. Руки, руку. Он ест вкуснейший десерт, японский. Немецкий. Немецкий? Угу. Сейчас у нас на очереди М М кофола. Что это? кофола? О! Иди, и, идем. Ну, пошли, а я тебе сейчас покажу, откуда у них что замена, замена импорта да? вот смотри это кофола они имеют очень похоже как на кока-колу но да. это э, честно э, их не словацкий Завод, который ага. стоит э, внизу, на, на и внизу гор, куда стекают горные реки и, и ручи. Угу. Серьезно, там недалеко от прелезы, но на, на другой стороне там угу. ж, жилина, мне кажется, на стороне Жилино. и производят. И очень специфический вкус, как ну не как Кока-Кола, по-другому. Но если э, к ней. К этому привыкаешь уже, как говорится, пути назад нет. нет. То есть уже кафола нет не вообще. Мои дети всегда, если я еду через э, Словакию, это главное привезти кафолы. Ящик. Да. Это да. И его ну, нет, хорошо. Я, я готов, э, как это, друзья, э, момент истины. Мы с капитаном оптимизм готовы попробовать mm. этот, э, так сказать, напиток. И дальше, Ну, ты пробовал, где то нет. Mm. Ну, ну то, давай как... пробуй. Никогда не пробуй. Попробую. С первого раза может и не пойдет. Нет, вкусно, вкусный, вкус, вкус очень вкус. интересный. Вкус. такой вкусненький. Да. Да, но кафола. Плюс еще другие укрепляющие напитки они будут привести к потере ориентации. Ну, в смысле, ориентации такой, а нас в пространстве. Команда мечта летать. И они больше будут мечтать, чем летать. Нет. Это прекрасно. Кополо. Это то, что серьезно, не нигде нигде, только в Словакии. Кополо? Я. Здесь. Мы не сравниваем, потому что кофола только в Словакии. Специальная в это когда... когда э... Шеф, ты помнишь, что у меня остаточный ресурс небольшой? Чего? Еще бокалов 6-7? Нет, <реш> это без, без, без алкоголя. А да это хорошо да и это тоже у них специально когда вино делали э, без ферментации вино без ферментации это значит бесалковое вино но натуральное будем надеяться могу сказать что действительно чистый виноград Фантастик. да вкусно винея ну порекламируем потому что реально вкусно да. мы проступали да. от японцев да, следующий француз. Да, опять... опять. <laughs> Что? Наполеон опять? Франц! Вида вива, Вива република! Вида република! Вида република! Mention place. Wonderful. Отступление у нас было. Откуда? От, ну, от... японской команды. Пошли от... дальше. Да. Дальше у нас. <смех> <смех> <смех> Бесконечная французская команда. <смех> Они везде. <смех> Это что? А это собственно французский. французский это французская, но да. что-то. Слушай, я все я, что здесь все я все здесь ел, все я там живу, поэтому поэтому пропускаем. пропускаем ты да. сам, сам Слушай, ну, сыр, сыр сыр очень сыры. Вот да. я хочу вот это. Вот, попробуй, да. Я тебе скажу так. Вот это хороший сыр, прям на морде Не это. Они тут с плесенью, но они. Да. Сидор дают. Давай, Сидра, тяпнем. Потому что крепко алкогольный, нам лучше уже не пить пока. А это что? А это сидр. Оп. Шампань. Санте. Санте. Шампань. Санте. Шампань. Санте. Санте. санте. Санте. Кампай. По-японски. Санте. Ну что, капитан, активизм? А про французского, про Эрика Наполеона, Да. мы с ним давно подружились, у нас сыновья, э, как говорится, одна, того же года, ага. того же года, и когда надо было сыну Эрика Наполеона решать какой второй иностранный язык, он сказал только литовский, вот это да, да, идем дальше. Спокойный, как Белги. Бельгия. Бельгия. Индийская вафля. Слушай, шеф, я, я не готов есть сладкое прям сразу. Ну... Но выглядит вкусно. Давай потом... Но они сами пекут, видишь, я, я Прекрасно. Понимаю, да? Люди привезли с собой. Потом придем. Да, на сладкое оставим. Да, на сладкое. Тут тоже вино наливают, но пока мы Да. идем дальше. Ну и что? Что? Дания. <пишите> а, а, у, Дани, у Дании все съели. У Дании все съели. Значит. Ах, так. так. No more fish. No more Ну, Дания тоже рыбой угощала. <ристо> как ну, и Литва и Эстония. <ристо> да. С того же моря. Балтийского Да. У, них, у одних голова, у других хвост. Хвост. So, сначала все пытались что-то съесть. Сейчас уже все явно yeah, съели. Поэтому просто шатаются по местности. The И, same конечно, fish. это уже у нас э, такой путь, круг. Да, веселый. Вот народ уже. Ну что, веселый. пошли дальше. П пошли дальше. Да, мы идем против всего, это хорошо. Не, не, не важно. Вот это все оранжевые. Очень опасные. Я такой пил уже сегодня. One moment of parfum. Okay, I will show for you how to do. This is a sander. Now please be prepared. This is a sander. And now. cinema a little bit. You have a problem, you don't have enough hands, but <laughs> it's for you. <laughs> What is this? Really? Uh, little... will to, you will have to find out tomorrow. Это означает, что без этого буквы в Литвейском языке же самое. А, да, окей. Да, Вишня. как вы произносите? Вишня. Вишня? Да. же самое в языке. Это означает, что... Мы не понимаем друг друга. Спасибо. Спасибо. что, нам подарили за за второе место, за третье Нет, он мне подарил как бывшему... Э, директору соревнований, потому что он две недели тому назад соревновался э, в Фуцуной, в, а -а -а. в Литве, и очень рад моим руководством проведением соревнований. Хорошо, отлично. Вот так вот, дружба. Да, да народов. Лука. В твоих видео вы всегда или что-то такое. Здравствуйте! Глубогожаемый людьми, но игры спорта. как всегда, видео. Я ACDC Да, да, Это были два очень но я не какой лучше, или я сказал, Игорь, что ты думаешь, что лучше? Теперь, на или на Конечно, на Я сказал, смотри, Игорь может видеть то что я не могу видеть, да? Я спросил, что ты можешь видеть? Почему именно правом? Смотри, правом, это большой город. Будет лучше связать Wi-Fi. По, по, по, по, Друзья, эту историю капитана активизм будет повторять вечно, но вот так и было, да? Вот так и было. Над большим городом лучше связь лучшая связь с миром. Можно провести live еще что-то, с фоточки. Uh, yes, we, we, uh, we will. finish, but not with finish. Шеф, не отвлекайся. Давай. Окей. Okay. Oh, дают ногу. О, <ruled out> дают ногу. Делают прямо вот так. Нет. Будет как здесь. Нельзя. Хорошо. Ты мне возьми лапой и скажи волку. Ну, Тони. Тони. Тони. Это из... Его фамилия, означает волк. Yes, and I need always to, to have <laughs> some, some meat on board, mm. otherwise it's dangerous to sit together. <laughs> oh. And don't <bold> fight. Oh! <laughs> be, be careful with fingers, because is can cut. Found <laughs> Egger so, shagather. Oh, yeah. hey. oh. really nice. yeah. yeah. yeah. Это черно смородину, да? Mm -hmm. Офигенная. Вот это мне больше нравится. Вино тоже хорошее. Шеф. Ты помнишь свою Но клятву? Вино, вино Подожди, название ты... вина, его фамилия. Да. Ты... Хорошо. Ты клятву помнишь донести меня до дома? Я, за... Я не буду носить, у меня рука болит. Я буду а, за... Тащить. а за ногу? За ногу тащить, но тащить, носить да, не хорошо. буду. Мне болит рука. Ну, тогда нам нужно потихонечку двигаться но дальше. Нам... Да, на спины пригласили. Я... Я пообещал, что точно буду там. но ну, так ну, Еще по кругу, идем. Пошли, стой. Окей. Лук. одну на Лук. Шеф, я, я лопну. Давай, корми волка. Давай. спасло то, что пустой баллон был. Все, что Хватит, хватит. Ну, да но у Максов любит. все бежим. Давай колбасу попробуем этим глазком. Так, вот, М -м -м. М -м -м. Слушай, еще еще вкуснее, чем мясо. А бежим. Бежим. Видите? словены да. умеют не только фресы, не только электронику yeah. производить для и, пипистрелек. и пипистрелек. Yeah. а умеют yeah. хорошее yeah. вино, хорошее. Лэй, на ветер, Вообще. Алекс no, uh, И of... хорошее мясо. Да, Потому что это маленькая страна, но много хорошего. Почему вы были Только 2 Только 2 Спасибо. Спасибо. Спасибо. Про нее меньше всего знаю, потому что э, спортсмены... no no, здесь no. это один. Владимир, мне ягодки. Ну, oh. well, well, в общем, у нас, друзья, весело. Да, шеф? У нас тут батарейка садится? 37%. Мы снова Influence. в строю. Oh, yeah. Камера заработала. А. Аку. Что это? Один секунд. Я использую power bank now. Use, uh, now. Oh. Because camera is. Aku it's a new generation pilot in Finland. Oh. Yes. Very <laughs> and very old already. And very old. Finland has a lot of good pilots and they have the longest days dur yeah. during the summertime. It's yes. possible fly one thousand kilometers. Yes. Without Almost a... every day. Every <laughs> day. Every day one thousand. Yeah. And? Oh. oh, Harry. Harry. Okay. He's not happy Harry, he's happy Harry. Happy <laughs> <laughs> Harry, not happy. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay. Here, boy. Ah! Why? Uh, oh, eh? Why? Yeah. Ой, что-то аля водка. You are fast again today. Um, yeah, it's really? because our all navigation switched on. But in reality, I can show our, our how to say ride and, ride and uh, tool what we are using for. <laughs> for uh, ACDC, yeah. it's ACDC, the best uh, solution. <laughs> And it's reason why we today be a second. Yeah. Exactly. Yeah. But this is this is we not the first time, but we are flying with new especially this is ADC, ACDC, it's put not. After the, some, this no, already in the cockpit. Yes, this is already in cockpit. And today we prepare it uh, Susi Quattro some songs. Especially we are choosing uh, and Igor choosing some if it will be tender storms, if it will be some final glide yeah. difficult, if it will be nice final glide. Yeah. Yeah? Мы используем много музыки во время Потому что это просто Это новое решение. нужно немного пойти. закончить фильм и после отдохнуть. Это американцы. Американцы знамениты тем, если нету гамбургеров, нету и американцев. Da. Они сваливают. Но всегда всегда оставляют напитки. Да. Но э, на самом деле я мечтаю съездить в Америку. Э, надеюсь, а что ты, мне дадут... А зачем, я... зачем ездить? Видишь, да, ты подожди, э, не, в, но... в Венгрию приехала, Америка тут... Да, но честно Мы скажу, даже за одним столом сидели Сейчас я тебе расскажу. Да, а, а я тебе расскажу. Откуда? откуда? А, от почему откуда? я хочу в Америку? Друзья, есть замечательный совершенно человек, Юлий Гречиков. он написал в защиту динозавров тексты. Он сейчас живет в Америке, представил про озеро Таха, про полеты там рядом с ним в волнах и так далее. И я, вот честно скажу, мечтаю когда-нибудь съездить в Соединенные Штаты Америки, посмотреть, как там летают на планирах, путешествовать. Трасса 60... 66. Да, но самый любимый фильм «Трасса 60. Дорожная история». Страна со своей очень яркой культурой и огромным влиянием на мир. И посмотреть интересно, что сделали люди, которые когда-то уехали в неизвестное и построили свою цивилизацию. Магги. Okay. Я. Okay. Okay. Now for me. <laughs> mm, But many of them Подышали. Подышали. Подышали. Твоя устойчивость теряет гироскоп. Подожди. А сейчас идем. Это? это кто? Полинка будет. Это значит, что этот стол организаторов. Да? Да? Венгры? Вау! Капитан оптимизм, это тебя убьет. А, и цена, и цена, и цена. Нет, не достаточно. Нет, не Реально, и цена. Fortnite. Наша команда под угрозой. Капитан оптимизм. А, Рэйве, осторожность. Тебе тоже. Да. Это Полинка, друзья, это, собственно, то, то, чем закончится этот вечер. Полинка, Полинка, называется? Полинка. В общем, это, полин... если перевести правильно на русский язык, это будет звучать "Самогонка". Самогонка. Да. Yeah. Peter, it's one of an owners, and this is last yeah? ten point especially, and this is name of this ten point. It's yeah? zero, zero, и yeah. In in England. Wonderful place. Yeah, really. Thanks. Thanks. Yeah. Uh, прямой эфир, ну уже кривой эфир. <laughs> кривой эфир. Uh, канала мечта летать. <laughs> Рикардо Бригладори это uh, uh, prepared for the special cup in 13.5 meters World Championship. But this year no cup in Pozzuoli. Someone stole. Together he wrote with his father a very famous book. Yeah, it's how uh, how how to how to fly, uh, how to fly in competitions. <laughs> really. And this is uh, many many good stories. Not photos. Photos is other thing. <laughs> <laughs> But it's эксамплс and calculations everything it was done very well thank you very much thank наша сборная <laughs> <Ciao. laughs> После того, что мы уже выпили и съели, да. это уже не поможет. Без алкоголя. Я считаю, что это без алкоголя. Да, не, без точно алкоголь... не поможет. Да, ну, да, точно поможет. Кофола. Sí. Окей. <пас> <opening> <Okay. с weerAB> Капитан оптимизм. меня уже штормит капельку. Да, да. я вижу. Да, надо... Надо заканчивать мероприятие. Ну, заканчивай. Давай порекламируем эстонскую сборную. Давай? Да. Вот самый молодой пилот... А, он еще не начал. Ты еще не пилот? Тервисекс. Тервисекс? Да. Тервисекс. Давай. Секс с Теттервинами. В этой сборной самое главное, что у них есть лекарства, которые нам помогли вообще летать. Третий полет здесь. Yeah. Uh, только ради эстонской команды, которая имела лекарство Хорошо. от бога. Ты Окей, окей. На-на-на-на-на. South ma, ma, ma, ma, ma. I'm sorry. And what do you think of this Afrika flag? I think that the South Africans have stolen it. Yes.